Сегодня моим гидом во Флорипе выступает колоритный сеньор Луис, который рассказывал нам про Россию в одном из предыдущих видео. Привет, Сейчас мы должны что-то интересное туристическое посмотреть, а потом, возможно, еще даже увидим пляж. на аттракцион, который я пока что видела в Бразилии. Люди от нехватки снега и снежных гор приходят на свои вот такие дюны и катаются с них на каких-то посилочках, как мы из горок, такие но сейчас поменьше, конечно, потому что не сезон. Посмотрите, как это выглядит. Я тоже хочу. Бразильские дети, у которых нет снимков. Ты серьезно? Казалось бы, что б мне бог таких моделей послал? Возможно, вы ничего об этом не знаете, но когда-то в Бразилию была дикая волна иммиграции жителей из Азии, там Японии, и, и Китая, и Корея, и все в этом духе. И вот сейчас э, мне было предложено навестить одного из таких людей, который, возможно, устроит мне хрустящий АСМР массаж всех моих позвоночников. Я уже начинаю вибрировать, мы уже почти приехали. Я уже не знаю даже, зачем я на это согласилась. А если я вам скажу, за какую сумму он будет ломать мои позвоночники, то это вообще лучше <служда> <служда> <служда> вам знать. Тренда, зачем я поехала? А вы думаете, зачем люди, когда В праздник? пляжи? Угу. Так, это здесь. Насименту. <служда> <соединяющие> что это такое, какой У меня с челюстью автодонайт, он сказал. Это было невероятно! Вся жизнь произошла перед глазами. Итог э, врача такой. Проблемы все от того, что я сплю с открытым ртом. И в подарок он подарил мне скотч, чтобы я была здорова. Чем еще Фаларипа порадует? Пойдем поищем интересного.